Третий экипаж Российской Федерации. Командир танка старший сержант Сергей Александров. Наводчик-оператор старшина Максим Дмитров. Механик-водитель старшина Антон Крицкий. Россия! Третий экипаж. На третьей огневой дорожке танк желтого цвета. Третий экипаж Республики Узбекистан. Командир танка капитан Мухидзин Ридзинов, наводчик-оператор. Капитан Элбек Эргашев и механик-водитель. Младший сержант Шахзут Дастмуродов. Узбекистан, третий экипаж. Итак, внимание на левом фланге. Танк красного цвета. Китайская Народная Республика. Командир танка лейтенант Нью Дженьго. Наводчик-оператор, старшина четвертого ранга Лян Боцзинь и механик-водитель, старший сержант Пань Юйхун. Итак, звучит горн на полигоне Алабина. третье экипаже. По этой команде экипажи занимают штатные места в танках, заводят двигатели. Ну что ж считанные мгновения секунды до того момента, когда российская команда отправится на трассу индивидуальной гонки. Я напомню, что старт не одновременный. Так распорядилась жеребьевка, что в этом заезде участвуют а, три экипажа. Одна дорожка свободна. Ну что ж, будет посвободнее на трассе конкурса. Конечно же, в этом плане немного и попроще механикам-водителям в первую очередь. Сборная Российской Федерации. Танк зеленого цвета на экранах. Старт через несколько мгновений на первом круге. Сразу же экипажи будут выполнять первую огневую задачу. Итак, главный судья соревнований Александр Глазков дает команду. Вперед! Итак, Россия вперед и только вперед! Ну что ж, поболеем за наших парней. Западный военный округ. Ну не подведите. Очень переживаем безусловно всей страной за нашу команду, за выступление наших ребят. Хотелось бы все лучшие и лучшие результаты по результатам выступления. Пока идем на первой и второй строчке, в общем, рейтинге первого дивизиона. Второй экипаж до 19 минут 18 секунд. Первый экипаж 19 минут 34 секунды у нашей сборной. А на третьей строчке второй экипаж китайской команды, очень сильная команда. Да, в целом-то все команды в первом дивизионе действительно... Очень здорово подготовились в этом году. Итак, Китай 20 минут 13 секунд. Лучшее время этого года. Это второй экипаж был. Загрузка боеприпасов. Три штатных артиллерийских выстрела предстоит загрузить нашей команде. Как и каждой команде в соответствии с правилами. Посмотрите, как быстро действует механик-водитель Антон Крицкий. Отработана данная задача. Я думаю... Не одну сотню раз загрузка трех штатных артиллерийских выстрелов. Смотрите, с какой легкостью подает. Это 16 килограмм а, в руках сейчас только что у Антона было. Вес одного артиллерийского выстрела, одного снаряда, 16 килограмма. 125 миллиметров его калибр. Итак, первая стрельба на первом круге. Это как раз-таки стрельба, одна из самых ярких, значимых в танковом биатлоне а, по мишеням номер 12. Мишень имитирует танк противника. Докладывает сейчас командир танка нашей сборной. Сергей Александров о том, что готовы начать движение и получает разрешение выйти на участок ведения стрельбы. Три мишени, дальность до цели 1600, 1700 и 1800 метров. В соответствии с изменениями, внесенными в прошлом году по инициативе главнокомандующего сухопутными войсками генерала армии Олега Леонидовича Солюкова, первый дивизион может использовать дополнительные артиллерийские выстрелы в случае непопадания по цель. Ну что ж, будем надеяться, что не понадобится нам. ЕСЛ, хорошо! 1600 метров, мишень поражена. Ну что ж, внимание, вторая мишень в поле. Наводчик-оператор ведет поиск цели. Выстрел! Итак. Третье мишень. Друзья, посмотрим еще раз с другого ракурса. Мы второй выстрел. Но пока сложно сказать. Еще один. Есть снаряд. Основной снаряд. Третий выстрел. Есть цель. Итак, повтор сейчас посмотрим. Но уже назначен один дополнительный... Боеприпас, друзья, со второй мишенью не удалось справиться. И сейчас наши парни оперативно, очень быстро должны загрузить еще один боеприпас и попытаться все же поразить вторую мишень на 1700 метров. Итак, внимание, повтор. И вот он, второй. Да, не недолет. Да, недолет с этого ракурса прекрасно видно. Попадания не было. Так вот она, мишень. видно прекрасно, просматривается. Дальность до нее 1700 метров. Ну что ж, наш наводчик-оператор ведет поиск цели. Это Максим Дмитров. Выстрел! Итак, один штрафной крок не удалось справиться с одной мишенью. Таким. Ну что ж. 500 метров сейчас э, на плечи механика-водителя ложится основная работа. Нужно максимально быстро пройти э, штрафную дистанцию. Ну вот повтор, друзья мои. Друзья мои, а вот оно поражение! Вот же поражение! Вы посмотрите еще раз, пожалуйста, покажите нам повтор. Есть поражение! Продолжает движение танк российской сборной мимо, мимо штрафной дистанции. Ну что ж, браво! Спасибо огромное! Заместителю руководителя конкурса по видеоповторам Александру Кандалову. Прекрасно показывает нам сейчас в повторе результат стрельбы, дополнительным боеприпасом. И вот если бы не этот повтор, то пришлось бы нашей команде проходить дополнительный штрафную круг. Это 500 метров, это как минимум одна минута. Итак, вел боевую стрельбу Максим Дмитров. 31 год, уроженец Тульской области, поселок Воронаевский. Впервые участвует танковом биатлоне в соответствии с указанием министра обороны Российской Федерации, генерал армии Сергея Кужигетовича Шойгу. Каждый год сборная Российской Федерации обновляется полностью, на 100%. Поэтому парни участвуют в конкурсе впервые. В течение года идет отбор. Ну и сильнейшие танкисты... Вооруженных сил Российской Федерации участвует уже в танковом биатлоне здесь, в рамках армейских международных игр. Загрузка боеприпасов. Сборная Узбекистана загружает три основных штатных артиллерийских выстрела. Итак, боеприпасы загружены. Заводит двигатель, механик, водитель и... Начинает движение. Вооруженные силы Узбекистана должны использоваться только в целях обороны. Такая позиция соответствует нейтралитету, соблюдаемому республикой во внешней политике. В сухопутных войсках служит около 45 тысяч человек. Практически вся военная техника, стоящая на вооружении сухопутных войск Узбекистана, является советской и российской. Итак, внимание. Мишень в поле. 1600 метров. Наводчик-оператор Готов открыть огонь. В это время мимо Кургана славы проносится российская команда. Третий экипаж. Итак, выстрел. Узбекистан. Есть цель. Отсечка по времени сборной России. 6 минут 28 секунд. После завершения выполнения всех задач первого круга гонки. Итак, вторая мишень в поле. долгожданный выстрел Ессель! Ну что ж очень четко в центр цели прилетают снаряды, а вот и болельщики сборной Узбекистана. Сегодня огромное количество болельщиков на полигоне Алабина, поддерживающих свои команды участвующие в этом замечательном, одном из самых ярких конкурсов армейских международных игр Всего 34 конкурса в армии и вот он выстрел Ессель! Ну молодцы! Браво! Браво! Узбекистан. Великолепная подготовка. Я напомню, что совсем недавно э, команда Узбекистана участвовала во втором дивизионе. А вот э, прошло два года, и сборная демонстрирует действительно такой высочайший результат, высший пилотаж танкового биатлона. Великолепная команда, очень хороший э, тренерский штаб, который каждый год прибывая на э, соревнования, впитывает все, что наблюдает. Вспитывает абсолютно все, что наблюдает и применяет уже как раз-таки к подготовке своих танкистов. В повторе три выстрела сборной Узбекистана. Молодцы, можно продолжать движение по трассе конкурса. Наводчик-оператор, капитан Элбек Эргашев. 28-летний наводчик-оператор с 2016 года в вооруженных силах Узбекистана. А сборная Китая, друзья, в это время вышла на трассу конкурса. Останавливается танк ТИП-96Б. А Китай который год приезжает и привозит с собой танки. Есть возможность, безусловно, у каждой страны поучаствовать на танке т 72 б 3 Это самостоятельное решение Китайской Народной Республики. В соответствии с правилами допускается использование своей техники. Этим правом пользуются две команды. Китайская Народная Республика и Республика Беларусь. Белорусы привозят с собой танки также... Т-72Б3, но закупленные в Российской Федерации уже стоящие на вооружении. Команда имеет возможность на них готовиться, ну и участвовать в танковом биатлоне здесь, на своих уже родных танках. А команда Китая, тип 96Б, посмотрим на него немного позже. А пока российская сборная прибыла на выполнение очередной задачи, огневой задачи. И это задача командира танка. Стрельба из зенитного пулемета по Мишени номер 25, вертолет. А вот и китайская команда. Мишень в поле, не видит наводчик-оператор. Выстрел! Есть yes, цель. Хорошо. Сейчас много было переживаний здесь, на судейской вышке. Тренер говорил о том, что не наблюдает, не наблюдает наводчик-оператор. Но оказалось, что все он прекрасно видит, да и поражает цель. С первого выстрела первая мишень есть. А вот и вторая на 1700-1700. Итак, вторая цель поражена. В правой нижней части экрана вы наблюдаете 25-ю мишень. Мишень, имитирующая вертолет противника. Есть цель. Есть, друзья. Российская команда справляется с вертолетом, а китайская сборная поражает третью мишень. Ну что ж, хорошая работа. И наших китайских партнеров, друзей. Ну и, конечно же, заслуживает аплодисментов и слов благодарности. Боевая стрельба нашего командира танка, старшего сержанта Сергея Александрова. 26 лет Сергею. Уроженец Республики Казахстан. Но недолго успел пожить в Казахстане. Совсем в совсем юном возрасте. Родители перевезли в Российскую Федерацию. И Здесь уже проживая фактически всю свою жизнь, проходит службу в вооруженных силах российской армии с 2016 года. На сборная Узбекистан. 6 минут 45 секунд отсечка по времени. Тоже очень хороший результат на самом деле. Серьезная борьба разворачивается в этом заезде, друзья. Итак, повтор. Внимание, сборная Китая вела боевую стрельбу, результативную. В каждом выстреле, без использования дополнительных боеприпасов. Ну, нет сомнений, все цели были поражены. Выбирается из брода, препятствие брод преодолевается на одном текане, нельзя останавливаться и скатываться назад. Немножко можно освежить боевую машину и продолжить движение по трассе конкурса индивидуальной гонки. Немного остается до завершения цикла выступлений в индивидуальной гонке экипажей, участвующих в танковом биатлоне Каждый экипаж поучаствовал, показал свою индивидуальную выучку Но ну, а уже на основе, на основании полного рейтинга По завершению всех заездов Завтра нас с вами будет ждать еще три заезда танкового биатлона Из них два заезда первого дивизиона Будет составлен общий рейтинг И восемь сильнейших команд в... пройдут следующий этап Это полуфинал конкурса танковый биатлон «Эстафета». В «Эстафете» уже участвует вся команда, три основных экипажа на одном танке. Проходит каждый экипаж, 4 круга, передает «Эстафету» следующему экипажу, тот садится в этот же танк и продолжает движение. Всего команда будет преодолевать 12 кругов, друзья. 12 кругов, 4 из них свободных, а оставшиеся 9 кругов, каждый с огневой задачи. На каждом круге огневая задача. Итак, китайская сборная мимо Кургана Слава будет проходить. Отсечка по времени. Посмотрим. Результат. Первый круг завершен у китайской команды. Да, и вот финишная прямая. Пока лидирует китайская сборная. Третий экипаж 5 минут 12 секунд. Но как раз таки, друзья мои, вот 1 минута 14 секунд. Это то время, на которое мы... Отстаем сейчас от экипажа Китайской Народной Республики. Как раз-таки это время, потраченное на дополнительный боеприпас. Ну что ж, с первого раза не удалось справиться с одной мишенью. Не будем мы ни в коем случае э, винить наводчик-оператора. Это соревнование, это состязание мирового уровня. Быть может, немножко нервы повели, подвели, ну или еще что-либо. Факт остается э, фактом. Мишень поражена. Да, потратили время, но может быть... Мы очень надеемся на это. Наш механик-водитель сумеет нагнать потраченное время. Минута, по большому счету, возможно. Возможно все исправить. Итак, боевая стрельба из зенитного пулемета «Корт». Командир танка узбекской сборной ведет стрельбу. Два... 15 боеприпасов выделяется для выполнения данной огневой задачи. 6 из них с трассирующими пулями. Итак, срабатывает файер. Есть, цель поражена. Ну что ж, можно продолжать движение. Доложить нужно обязательно о том, что оружие разряжено. Ликующие болельщики узбекской сборной сейчас были на экранах. А вот и тренер сборной Узбекистана наблюдает за действиями своего экипажа. Итак, доложили о разрязанности оружия и получают команду на дальнейшее продолжение движения по трассе Конкурс. Сборная Китая на экране. Второй круг, впереди стрельба из зенитного пулемета. Итак, была остановка. Была остановка, а нельзя останавливаться перед препятствием эскарп. Но только что мы наблюдали, остановился экипаж. Ненадолго, но тем не менее был факт остановки. А, главный судья соревнований назначает пит-стоп. Сейчас нужно будет зайти на площадку штрафного времени и выполнить контрольный осмотр машины. Итак, давайте понаблюдаем. Вот как раз-таки тот самый момент, когда экипаж а, выполняет контрольный осмотр машины. Это наказание за нарушение порядка преодоления препятствия. Останавливается экипаж, глушит двигатель. Весь личный состав выходит из боевой машины. Обходит вокруг танка, осматривают его на предмет поражения, на, на, на предмет каких-либо повреждений. Ну, в случае реальных боевых действий, безусловно, Нужно осмотреть, возможно ли дальнейшее продолжение движения. И уже после того, как убедит свой экипаж, что все с танком в порядке, можно продолжать движение дальше по трассе. В среднем около одной минуты затрачивает экипаж на выполнение данной задачи. Контрольный осмотр машины на пит-стопе. Останавливается сборная Российской Федерации. Третий круг, третья огневая задача. Ну что ж, вновь работа наводчика-оператора Максим Дмитров будет вести боевую стрельбу из спаренного пулемета ПКТ. Это пулемет Калашникова калибром 7,62 миллиметра. Китайская сборная на загрузке боеприпасов и выполнение огневой задачи по поражению мишени номер 25 вертолет. Сборная России. Мишень в поле. И вот она, девятая мишень. Она имитирует ручной противотанковый гранатомет. Дальность до цели около 700 метров. Мишень появляется на рубеже от 600 до 800 метров. Красная мишень также на экране. Это мишень-вертолет для китайской сборной. Так, одновременная стрельба. ЕСЛ! Ну хорошо! Ну хорошо! Ди... Дмитров Максим выполнял задачу по поражению девятой мишени и справился с ней. Разбился в дребезги стекло, которое установлено на мишени. отправляется сейчас наш экипаж мимо штрафной дистанции. А вот команда Китайской Народной Республики, к сожалению, болельщиков не сумела справиться с 25-й мишенью и сейчас пойдут на штрафную игру. И вот он, Максим Дмитров, наш наводчик-оператор. 31 год ему. Уроженец Тульской области. Максим впервые принимает участие в конкурсе «Танковый пиатлон». Мечтает стать чемпионом и посвятить свою победу своим родным и близким. Так, сборная Китая Вынуждено зайти на штрафной круг 500 метров, друзья мои, 500 метров. Итак, друзья, но ну, я думаю, сейчас нам покажут еще раз ä, нарушение порядка преодоления препятствий китайской сборной. Зафиксировал главный судья нарушение, но мы просим повтор, если это возможно, ä, еще раз подоблюдать. Команда Российской Федерации на прямолинейном участке движения по трассе конкурса, где можно как следует разогнаться. Что ж, пока 72 километра в час, 78 сейчас. Я напомню, рекорд танкового биатлона был установлен в 2019 году. Механиком-водителем, старшим сержантом Иваном Асеевым. 84 км в час была зафиксирована скорость танка Т-72Б3. Прошли препятствия участок мин взрывного заграждения продолжает движение по трассе конкурса. А пока сборная Узбекистана. Отсечка по времени. 14 минут и 7 секунд отстают от российской сборной на 56 секунд после завершения выполнения всех задач второго круга. Ну что ж, хорошая работа. Сборная Узбекистана преодолевает препятствия. Колейный мост без нарушений. И вот сейчас гребенка. Внимательно и осторожно. Но, тем не менее, скорость нужно держать высоту. Проходит. Ровно выходит из препятствия, не допуская столкновения ни с одним ограничительным столбом. А вот и наша сборная. Третий экипаж фактически уже на финишный прямой. Немножечко остается. Совсем немного остается держаться до последнего момента. Выкладываться на полную катушку осталось совсем чуть-чуть. Нельзя, нельзя ни в коем случае допустить э, нарушение порядка преодоления препятствий. Впереди еще у нашей сборной два препятствия. Итак, белый флаг поднял полевой арбитр. китайской сборная справляется с участком в минно-зрывном заграждении. Вот здесь вираж. Очень непростой вираж перед Бродом. Бывали случаи уже и в этом году, когда команда, просто а механика-водители допускали занос боевой машины. Выбирается из препятствия Врод хорошо, с легкостью, продолжает движение. Обращает все внимание на финишную прямую, где сборная Российской Федерации завершает выступление в индивидуальной гонке. Третий экипаж России. Три, два, один, финиш! 19 минут и 41 секунда. 19 минут 41 секунду. Друзья мои, среди э, выступления наших трех экипажей это третье место. 19.41. Э, первый экипаж 19.34. И второй экипаж 19 минут 18 секунд. Браво! Браво, танкисты, парни! Вы просто настоящие молодцы. Спасибо за эту работу. Спасибо за то, что вы показать, И сегодня продемонстрировали нашим болельщикам. Все, кто смотрит нас в эфире телеканала «Звезда», все, кто сейчас собрался на полигоне Алабина и дарил тепло своих сердец вам, дорогие наши танкисты. Еще раз помним, это старший сержант Сергей Александров, старшина Максим Дмитров и старшина Антон крицкий Третий экипаж «Россия». Западный военный округ. Браво! Сегодня поддерживает нашу команду главнокомандующий с войсками генерал армии Олег Ле... Леонидович Солюков, начальник главного управления боевой подготовки вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Иван Александрович Бувальцев. Но ну, а мы вернемся на трассу конкурса и давайте понаблюдаем за работой сборной Узбекистана. Третий круг. Стрельба из спаренного пулемета. С пушкой пулемет ПКТ. Калибр его 7,62 мм. Итак, ведет поиск цели. Наводчик-оператор. Прекрасно просматривается мишень. На вооружении э, Узбекистана, армии Узбекистана, имеются танки Т-72, поэтому танки очень знакомые. Сборная Узбекистана проводит подготовку в течение года как раз таки на, на танках, стоящих на вооружении э, в республике. Не устану повторять, сборная Узбекистана очень э, радует нас в этом году. С каждым годом все лучше и лучше. Удается справляться с задачами танкового биатлона. Еще два года назад впервые прибыли поучаствовать. Ну что ж, придется пройти один штрафной круг, но ни в коем случае не беда. Наводчик-оператор не сумел справиться с задачей. Это был капитан Элбек Эргашев. Ну, быть может, немного растерялся Волнение, Все же, же выступление в мировом первенстве. И, конечно же, все мы люди танкисты в том числе. Придется пройти один штрафной круг. Узбекская сборная приблизительно одну минуту потратит на этот экипаж. А сборная Узбекистана уже фактически выступила вся. Это третий экипаж. У второго экипажа результат 22 минуты 35 секунд. В целом это седьмая строчка рейтинга. Что покажет нам третий экипаж, узнаем уже, я думаю, буквально через не более чем 5 минут. Останавливается экипаж Китайской Народной Республики. Построение. Посмотрите, наслаженность действий экипажа. Механик-водитель берет боеприпасы, подает их наводчику. А тут готовится к ведению боевой стрельбы. Закрывает люки. Обязательно нужно закрыть люк. Докладывают о том, что готовы открыть огонь. Готовы открыть огонь. Нужно опустить пушку. Ведет поиск цели. Итак, внимание, мишень в поле уже стоит и прекрасно видна. 700 метров дальность до цели. Наводчик-оператор, старшина четвертого ранга, Лян Бодзинь. Yes, ну что ж, Дребезги разбивает сейчас. Стекло, установленное на девятой мишени, и можно будет продолжать движение по трассе конкурса без штрафной дистанции. Тренер сборной на экране, не скрывая радости и улыбку, сейчас а, на прямой связи со своим экипажем говорит о том, что нужно быстрее, нужно а, немного поторопиться механику-водителю и попытаться нагнать потерянное время на пидстопе потерянное время на штрафном... Круге за непораженную мишень номер 25. Итак, прямолинейный участок движения. Напомню о том, что танк ТИП-96Б, на котором участвует команда Китайской Народной Республики, немного мощнее нашего Т-72Б3 заявлена мощность на тип 96 б 1000 лошадиных сил против наших 840. Хорошая скорость. Хорошая скорость. Благодаря GPS-трекерам, установленным на каждом танке, мы можем в режиме реального времени наблюдать скорость, которую развивает танк. Ну что ж, 68, 68 км в час. Сейчас скорость. На... Нужно быть предельно осторожным механику водителя. Почему в этом году, друзья мои, нет рекордов скорости и не удается побороть тот знаменитый рекорд 84 км в час? А ответ на этот вопрос простой. Теперь участок минно-зрывного заграждения размещается как раз-таки в конце участка скоростного. И попросту механики-водители не могут себе позволить, как говорится, разогнаться, раз, разогнаться на, на, на максимум. И попросту вот как сейчас, друзья мои, поднимает красный флаг полевой арбитр. Участок минно заграждения не удалось пройти. Попросту сильно разогнавшись, зайдя на участок минно-взрывном заграждении, можно зацепить мину, что сейчас и, по всей видимости, сделал механик-водитель сборной Китая. Итак, придется. Внимание! На экране повтор за участок минно-взрывном заграждении. И вот здесь занесло экипаж танка. Занесло экипаж танка, точнее сказать, сам танк поднял красный флаг. полевой арбитр. Это говорит о том, что экипаж наехал на мину. Ну, на муляж мины, которые установлены. Их там огромное количество на данном препятствии. И вот сейчас выполняет контрольный осмотр машины. Вновь придется потратить время, около минуты. На данный момент у китайской сборной 18, 59, 19 минут. У нашего экипажа 19.41. Друзья мои, ну что ж, я думаю, сейчас а, китайские танкисты будут выжимать все из машины. Все, на что она способна. Разделяет сейчас 21 секунда с нашим результатом. Но я думаю, это невозможно. Мне это невозможно за 20 секунд пройти еще два препятствия и финишировать. Итак, 11 секунд. Внимание, узбекская сборная на финишной прямой. Третий экипаж Узбекистана выступил в индивидуальной гонке. Финиш. 23 минуты 20 секунд. Но это будет третья строчка в этом заезде. Вернемся к команде Китайской Народной Республики. Немного остается сборной Китая до финиша. И вот последнее препятствие. 20 минут ровно сейчас у Китая, друзья. Итак, встречаем на финише Танкистов. Китайской Народной Республики. Считанные метры. Считанные метры до финишной ленточки. Фактически ленточки, которая уже видна. Но ленточки нет. Есть синие столбы, которые говорят о том, что именно эта черта является финишем. Есть. Стоп. Время остановлено. Сборная Китая выступила в индивидуальной гонке. Третий экипаж показал 20 минут и 25 секунд. Очень хороший заезд. Очень динамичный заезд. Мы благодарим всех танкистов, участвующих в этом заезде. Вспомним танкистов. Китай. Командир танка лейтенант Нью Джиньго. наводчик Ратор, старшина четвертого ранка Лян Бодзи, Механик-водитель, старший сержант Пань Юйхун. Узбекистан. Командир танка капитан Мухиддин. Нуридинов, наводчик-оператор, капитан Элбек Эргашев. И механик-водитель, младший сержант Шахзот Дасмуродов. Спасибо еще раз огромное всем танкистам этого заезда. Конечно же, отдельное слова благодарности нашим танкистам. Великолепная работа, но не подвели. Не подвели. А, хороший результат. 19 минут 41 секунда. А, в целом в команде это третье место. Это третья строчка. Но я думаю, что уже можно смело сказать о том, что есть шансы на то, что сборная России займет первые три места в общем рейтинге индивидуальной гонки. Есть шансы. Не будем забегать слишком сильно вперед. Завтра еще два заезда первого дивизиона. Итак, время еще раз. Россия 19.41. Китай 20.25. Узбекистан 23 минуты 20 секунд. Дорогие друзья, сегодня нас с вами ждет динамический показ возможности вооружения военной и специальной техники в 15 часов на полигоне Алабина. А вот завтра состоятся три заезда танкового биатлона. Два заезда первого дивизиона и один заезд команд второго дивизиона. Еще раз огромное спасибо всем, кто сегодня был с нами в эфире телеканала «Звезда». Ваш комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Берегите друг друга, любите друг друга и будьте счастливы. До новых встреч!